Всем привет! Сегодня я хочу снять для вас видео 13 фактов обо мне 13, потому что столько я смогла придумать придумать Ого. чтобы вы, так сказать, познакомились со мной потому что, мне кажется, вы обо мне мало чего знаете Всем привет! Меня зовут Аня Савели и... <смех> Ты проверяешь микрофон? Да! Микрофон. Я как бы... Самого главного, самого важного, вроде бы никогда вам не рассказывала, так что вы вроде бы знаете меня, но вроде бы не знаете. И я хочу снять это видео в немного необычном формате, так что вы увидите это. Давайте приступим к самому важному первому факту. Я Аня Сайли. И мне 16 лет. Я очень низкая, мой рост примерно 152 сантиметра, но зато волосы у меня очень длинные, их длина почти 90 сантиметров. Я обожаю фиолетовые и голубые цвета. Я очень боюсь муравьев. Я просто вот здесь сижу, и я реально очень сильно боюсь их, потому что только из-за одной ситуации, которая случилась у меня в детстве, я была на поле, и я вот знаете такая вот бегала, бегала, знаете как в фильме, так типа счастливая все, и тут я захотела упасть на траву и типа знаете вот так вот лежать и вот так вот радоваться жизни, я знаете такая все улыбаюсь, типа закрыла глаза, открываю их только потому что я чувствую, что будто по мне что-то лазит. Я открываю и вижу, что муравьи по всему моему лицу ползают. Это так... О! Я просто упала в муравейник, понимаете? И вот до сих пор я их ужасно боюсь. Я не могу жить без блокнотов. Дома у меня настолько много блокнотов, которые я списала, что просто их невозможно даже взять в руки. Это тоже... Без чего я жить просто не могу. За последние три года у меня ни разу не было такого чувства, что мне нечем заняться или что мне скучно. Такого не было за три года. Мне иногда нравится послушать японскую речь. Ни разу в жизни я не употребляла алкоголь. И также не пробовала и не буду пробовать курить. Но раз то я слышала и до сих пор слышу такие слова в мой адрес. Ань, ну попробуй. Ну, всего один раз. До 15 лет у меня была ужасная привычка ногти. Я иногда сейчас так делаю, если слишком долго затягиваю с маникюром. Мои любимые мультики — это мультики Хаяо Миядзаки. Я смотрела их в детстве, и буквально недавно мне опять захотелось их пересмотреть. Может, только из-за этих мультиков у меня появился интерес к Японии и к японскому языку. И последний факт, это то, что я вас очень люблю. Да, вот такие вот у меня фактики. Окей, я надеюсь, вам понравилось это видео. И увидимся скоро. Мне как бы 16. Как бы. Но ну, вы поняли, что русские я не знаю. Но я выучу. Обещаю. Ни разу в жизни я не употребляю. Ни разу в жизни я не употребляю. Это что за слово?